Есть церковное начальство, которое говорит своим прихожанам, что если вы будете грешить немножечко меньше, то вы получите продвижение по службе. Если вы не будете грешить, то Бог будет благословлять вас на этой земле, и вы будете жить шикарно. Мой милый друг, Господь говорит, что если ты будешь грешить, ты будешь вечность проводить в аду. Вот награда грешника, награда грешника это вечный ад, это вечные муки. Бог не обязан тебя благословлять, если ты живешь свято. Бог ничего тебе не должен, он не обязан благословлять тебя благами земли только за то, что ты обязан делать как чадо Божье. Если ты чадо Божье, то ты должен прекратить грешить, это твоя обязанность. Это твоя обязанность хранить себя в чистоте и святости. Награда за святость это жизнь вечная. Если ты до самого конца сохранишь себя в чистоте и святости, только тогда Бог даст тебе твою награду и ты войдешь в жизнь вечную. Но то что ты прекратил греши, не нужно ждать что Бог начнет тебя благословлять, это ложь сатаны. Дьявол может дать тебе благо земли, чтобы ты забыл Бога, чтобы ты начал гоняться за этим миром, чтобы ты устраивался поудобнее на этой земле. Дьявол может это сделать, и это есть грех. И ты будешь любостяжателем, ты будешь грешником, и ты вечность будешь проводить в аду. Поэтому, мой милый друг, всякий, желающий жить благочестиво, будет гоним. Когда ты начнешь жить свято, дьявол будет всячески сбивать тебя с пути, через так называемых братьев и сестер. Они будут говорить, ну нормально грешить, нормально, все грешат, все грешат, у нас есть ходаты, которые всегда за нас ходатайствуют. Мы можем грешить направо и налево, что Иисус зря умирал, у нас есть Его кровь, мы можем всегда призвать Его кровь и очиститься. Это грешники которые всегда ищут способы, как грешить, лицензированно, как грешить и оправдывать себя по Библии. Праведник же, он освящается каждый день, праведник ищет способы, как ему не грешить, праведник ищет Господа, чтобы Господь помог ему не грешить, нечестивый делает грехи и оправдывает себя по Библии, такой нечестивец будет вечность проводить в аду. Кем ты являешься? Святым, который освещается каждый день, который каждый день ищет способы, чтобы не грешить? Или ты, нечестивый, который, который творит нечестие, который грешит и оправдывает себя по Библии? Кто ты и где ты будешь проводить вечность? Да благословит вас Господь наш Иисус.